Ну чё, ребят, третье видео. Реверберация, delay, пространственная обработка. Значит так. Угу. Создаем эффект канал. Угу. Создали. Зафигачиваем мы сюда. Значит дилей изначально. Сейчас скажу почему. Дилей, дилей, от Waves. Угу. Выставляем на одну четвертую. Ну это самый стандарт такой у нас. Все. Выключаем аналог, чтобы ничего не пердело, не шипело, чтобы нам ничего не мешало. М -м -м, так, это пока не трогаем. Миллисекунды. Здесь автоматически он сразу знает, сколько миллисекунд. 800. Для чего это нам надо? Сейчас покажу. Все, создаем опять этот канал. Это для реверба. Для реверба. Так, ищем. Будем пользоваться. Валхала. Все, он у нас есть. Убираем вот это, ставим 8, да, точку и 2 0. Нафига, чтобы он был по темпу, подходил. Дилей нам вывел темп, и по этому темпу мы будем сейчас вхерачивать реверберацию. Все. То есть хвост у нас будет вот 8. Вот, Ну, он уже такой вот. Вот такой вот у нас. Все. Эм, включаем его, чтобы он функционировал ага и подмешиваем его к основной дорожке так дистанцию держи братишка ты в этих разговорах стал высоким слишком ведь скорый поезд проживет этот не остаться лишним копы летают по дворам но мы все сбросим тише а. дистанцию держи братишка ты в этих разговорах стал высоким еще мы можем добавить один плагин сюда. И это у нас будет тоже ревербератор. Так. Где, где, где, где, где, где, где, где? Реверб. Где он? Где этот подонок? Вот он. Он очень сильный, такой, серьезный. Выключим сначала вот этот. Добавим вот этот сюда кем слишком ведь скорый поезд прож. Коротко добавляем. А тут не остаться п лишним Копы лютует по дворам, но мы все сбросим. Вот такое вот тише. Фу, суки, нав... а Срежем его. До одной тысячи. Верха тоже. послушаем а -а -а. Дистанцию держи, братишка. Бубнешь, еще. Ты в этих разговорах да. стал высоким. Еще? Ну вот так поднимем, поднимем. Надо. слишком ведь скорый поезд. В сопряжении с этим. Проживет тот не остаться Плишним, Копы летают по дворам, но мы все сбросим тише. С... Сукины... Держи братишка, ты в этих разговорах стал высоким слишком, ведь скорый поезд пойдет, пойдет, нормально. Так, все, добавляем сюда же мы, delay, угу. срез низких частот, высоких точнее, а, пин понг Точнее, чтобы он слева направо повторялось у нас. Ка, ты в этих разговорах стал высоким, слишком ведь скорый поезд прожит. Повторение поменьше сделаем. живет тут не остаться плишним. Коп. Погромче. Коп полютует под. Поскольку у нас такой, как бы, здесь насыщенный трек, нам надо, чтобы Дэлей чуть пробивался, поэтому мы срезаем низкие частоты. По дворам, но мы все сбросим. Такое, как бы, рация. Тише, сукины, а, Дистанцию держи, братишка, ты в этих разговорах. Чуть-чуть еще громкости добавил. стал высоким, слишком, ведь скорый поезд проживет тот не остаться пляшным, копы лютует по дворам, но мы все сбросим. Тише, сукины, а, Дистанцию держи, братишка, ты в этих разговорах стал высоким, слишком, ведь скорый поезд... Ну, вроде что-то типа того. А, можем еще повесить сюда еще один дилей. от фильтр. Поезд проживет. Но только выберем прессит. А, заходим сюда, сюда. Эхо 3. То есть он будет у нас в моно. Повторение будет моно. Дистанцию. Можно сделать добавлять его вот через эффект канал подмешивать, так как я делал в прошлом уроке с компрессией параллельной компрессией. Но можно его так. Все держи, братишка, братишка, ты в этих разговорах стал высоким слишком. Выходной сигнал чуть-чуть убираем. Ведь скорый поезд прожьет, это не остаться плишним. коп лютуют по дворам, но мы все сбросим тише. А -а -а. Дистанцию держи, братишка, ты в этих разговорах стал высоким слишком. Ведь скорый поезд. Вот и вся пространственная обработка. То есть у нас уже есть основа пространственной обработки и все. Потом я уже буду работать с даблами. То есть у меня уже, в принципе, сведение готово, да, пространство готово. Все, мне остается только обработать даблы, бэки и нафигачить фишек. Все. Но это уже в следующем уроке, не сегодня. В общем, ребят, подписываемся, как всегда, елки зеленые. Ставим лайки, пишем какие-нибудь гадости мне и всякие приятности. Я всему буду рад. Все, давайте.